Вопрос, почему нужно избавляться от старых вещей? Я не знаю, но есть, есть притча, знаете, как есть гипотеза, что когда ты избавляешься от старых вещей, в твоей жизни появляются новые вещи. Но вот какая проблема, что старый друг иногда оказывается гораздо лучше, чем старый друг лучше двух новых подруг, и поэтому... Режим, и давайте избавимся от старых, избавляйтесь от всего старого. Я думаю, что это уловки рекламной и маркетинговой деятельности, потому что чем энергичнее вы избавляетесь от старого, тем больше вам необходимо покупать что-то нового. И некоторым кажется, что, вы знаете, как же Новый год, Новый год, скоро Новый год, и вот мы избавимся от всего старого, и к нам придет все новое. Ну Но большой вообще вопрос, придет ли и к вам ли... И будет ли это новое гораздо лучше, чем то старое, от чего вы избавились? И поэтому а, такие вопросы, они как способ избежать жизни, избежать действительности, избежать конкретных каких-то действий. Давайте сейчас расхламимся, освободим свое пространство, избавимся от всего старого, а, и что-то, что-то будет. Что-то, безусловно, будет. Вопрос, будет ли то, что вы хотели получить, тут такая тема. Я бы, я бы обсудила ее еще раз попозже, наверное, в конкретном каждом случае свой ответ и свой результат.